Несмотря на то, что США рассматривают Россию как своего главного противника, они не спешат развязывать с ней войну, потому что знают, против ее ракет они бессильны. Это утверждают аналитики китайского издания Байджаха. Военный обозреватель газеты «Ру» Михаил Ходаренок изучил их аргументы. Аналитики Бейджаха пишут, российские ракеты настолько мощные, что за считанные секунды смогут уничтожить целый город. В качестве примеров такой мощи они приводят межконтинентальную баллистическую ракету наземного базирования СС-18 «Сатана» Р-36-2 «Воевода», которая способна поражать цели на дальности до 16 тысяч километров. Китайский портал утверждает, что при попадании в цель «Сатана» может мгновенно стереть город с лица земли. Ракета способна одновременно нести 10 боеголовок, что позволяет создать колоссальную разрушительную силу. США не хотят войны с Россией, против ее ракет они бессильны и не смогут им ничего противопоставить, утверждает издание. Помимо Сатаны, продолжают быть Жаха, у России на вооружении также есть баллистические ракеты малой дальности, которые предназначены для интенсивного использования в обычных боевых операциях, которые не менее ужасны. Чего стоит зенитный ракетный комплекс ТОР, пишет китайский портал. Это многоцелевая система, которая может использоваться не только для защиты от ударов с воздуха и ведения полевых операций, но и для перехвата ракет. Машина имеет гусеничное шасси, которое повышает мобильность, а также прочную непробиваемую броню, пишет B.J.A.H. Начнем с того, что портал замешивает в одно целое сразу два вида вооруженных сил и три рода войск ВС России, ракетные войска стратегического назначения, называя их ракетными войсками, зенитные ракетные войска Воздушно-космических сил, войсковую ПВО, а также ракетные войска и артиллерию с их совершенно разными задачами, а также оперативными и боевыми возможностями. Уточним, что межконтинентальная баллистическая ракета Р-36-2 воевода стоит на вооружение РВСН. Баллистические ракеты малой дальности, тактические и оперативно-тактические ракетные комплексы, находятся на вооружении ракетных войск и артиллерии сухопутных войск. Зенитные ракетные комплексы ТОР различных модификаций стоят на оснащении войсковой противовоздушной обороны СВВСРФ. И если ракетные войска стратегического назначения ВСРФ действительно могут уничтожить Соединенные Штаты, то задачи Узрыв ЛВКС и войсковой ПВО все-таки совершенно другие. Поскольку значительная часть китайского материала отдана описанию зенитного ракетного комплекса ТОР, то на характеристиках этого ЗРК надо остановиться более подробно. бейджаха пишет, что ТОР представляет собой многоцелевую систему, которая может использоваться не только для защиты от ударов с воздуха и ведения полевых операций, но и для перехвата ракет. Это не совсем точно. Зенитный ракетный комплекс ТОРМ-2 предназначен для противовоздушной обороны важнейших военных и государственных объектов от ударов самолетов, вертолетов, крылатых ракет, противорадиолокационных и других управляемых ракет, планирующих управляемых авиабомб и беспилотных летательных аппаратов в пределах зоны поражения комплекса, днем и ночью, в сложной метеорологической и помеховой обстановке. О применении в неких полевых операциях разработчик комплекса не говорит. Бейджаха утверждает, что ТОР имеет гусеничное шасси, которое повышает мобильность, а также прочную непробиваемую броню. Но это тоже не совсем так. К примеру, боевая машина 9А331МК ЗРК 2 смонтирована на гусеничном шасси, боевая машина 9А331МК ЗРК ТОРМ-2 на колесной базе, а зенитный ракетный комплекс ТОРМ-2 и вовсе представляет собой контейнерный вариант. Этот вариант Тора может применяться стационарно или в мобильном варианте при размещении на автомобильном шасси, прицепах, полуприцепах и других платформах соответствующей грузоподъемности. Что касается прочной пули непробиваемой брони, то предприятие-изготовитель об этих характеристиках зенитного ракетного комплекса тоже умалчивает. Наконец, надо было бы обязательно сказать о некоторых важных особенностях Тора. Этот ЗРК обеспечивает круговой обзор пространства в заданном секторе по углу места, обнаружение и опознавание воздушных целей, анализ воздушной обстановки, автоматический выбор для обстрела наиболее опасных целей. При этом поиск, обнаружение и опознавание воздушных целей ведутся при движении боевой машины (БМ) или на месте, а переход к сопровождению целей и пуск ракет осуществляются с короткой остановки. Особенно хорошо проявил себя ЗРК котор в ходе ведения боевых действий по противовоздушной обороне российской авиабазы Хмеймим в Сирии, обнаруживая и успешно поражая малозаметные и малоскоростные бла террористических формирований. Продемонстрированные комплексом возможности оказались даже выше ранее заявленных разработчиком. Текст китайского портала Бейджаха с некоторыми допущениями можно все-таки принять за рекламу российского вооружения и военной техники.